с Просто у него есть жена. Она ждет от него ребенка. Целовал живот перед уходом сегодня дня. А теперь эта девочка, сработанная так тонко, что вот хоть в горе оно все огнем. Его даже потряхивает легонько так, что он тянется за ремнем. Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такое? Скольких ты еще приводила в дом? Скольких стоило горьких слез? Просто чувство... Просто чувствовать сладкие ужасы, непокой, приезжать домой, забываться сном лихорадочным обелесам. Просто думать, ты первая, я следующий строкой, Просто об одном льнуть асфальтом мокрым к твоим колесам. Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плесом, затевать тебя в баре случайной курткой или рукой Почему ты создана чертежу, Где ученый взял столько красоты? Где живет этот паразит? Объясни мне, но ну почему я с ума схожу? Если есть в мире свет, то ты. Если праздник, то твой визит. вы Вэй вэйб Я сейчас приеду и все скажу. Я ей все скажу. И она мне не возразит. Джеффри Тейтон паркуется во дворе. Ищет в куртке свои ключи и отыскивает нити.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 Джеффри курит и курит в кухне. Стоит еще у Назарек.